Привет, друзья! Итак, вы купили вышивальную машину и, распаковав ее, установили на ровную поверхность. Письменный стол или специальный стол для шитья ⁇ идеальная поверхность для вашей машины. Стол аля обеденный на четырех ножках тоже подойдет, но следует учитывать, что на больших скоростях такой стол может сильно раскачиваться, а иногда машина может начать подпрыгивать. Поскольку у нас с вами курс по вышивке, то первое, что необходимо сделать, это сменить платформу для шитья на вышивальный блок. В случае, если у вас швейно-вышивальная машина. Или просто подключить вышивальный блок, если ваша машина вышивальная. При установке блока машина должна быть выключена. Блок устанавливается легко и просто. Находим пазы на машине и соединительные штыри на блоке и вставляем блок до щелчка. Отлично, на всех машинах действие одно и то же. Обязательно посмотрите инструкции по установке блока на вашу вышивальную машину. И если что-то не ясно или действие, которое вы видите на экране, не соответствует тому, что написано в вашей инструкции, обратитесь к преподавателю. После установки блока машину можно включить. Затем перейти в режим вышивания, установить лапку для вышивки и приступить к следующему шагу заправки верхней и нижней нити. Если вы решили отключить вышивальный блок, то найдите на нем клавишу и нажмите ее, а затем потяните блок. Об этом тоже можно прочитать в инструкции к вашей вышивальной машине. Удачи!